Погонял его знахарь. Известный, погонял его. Дядя Паша из Нижнего Тагила. За ним весь Урал. Как там сказано, богатство России и Сибири прирастать будет. Уважаемый человек. Татарин, приехал к нам из Москвы, от Люберецкой и долгопрудницкой братвы. Ну и Лысогор. Наш. Питерский. Начну с того, что передам уважаемой сходке мнение Саши Сухумского. Как вы знаете, он сейчас в крестах под следствием на нарах парится, но Маляву передал. Сухумский отдает свой голос за знахаря. Дядя Паша... Ты у нас самый старший, тебе и начинать. Да чем не начинать? Слыхал я про вашего знахаря. Серьезный, ответственный человек. Но общество считает, что он неправильный вор. На зону по левой статье попал. В медицинском институте учился. Значит, погонами себя испохабил. Такое мнение... Я слышал, у тебя больничка, знахарь? А где это видано, чтобы вор в законе работал? С другой стороны, не на государстве работаешь. Это правильно. Но что самое странное, даже не на себя. Бабла-то твоя клиника не приносит? Не знаю. У нас таких идиотов ни у кого нет. И сколько ты денег Вообще общак принес. А сколько себе оставил? Вора в законе. Ничего своего нет. Таков закон. Да ладно, что тут базарить? Денег у него полно. Мог бы где-нибудь в Европе сидеть и кайфовать. Или в Америке. Но он же вернулся сюда. К своим, к братве. Так что я лично за. Братве, говоришь, приехал. А я так скажу. Прищемили ему там хвост. И подпарили ему кое-что. И хрен бы ты его увидел здесь с его бабками. А я предлагаю обсудить, что можно сделать с клиникой знахаря. Ну, чтобы Братве от этого польза была. Да что там обсуждать? Главное, чтобы доход приносило. Правильно. Деньги должны иметь круговой оборот Мы получаем лаве Под продажи наркотиков Наркоманы отправляются в клинику знахаря Где опять отстегивают бабки А бабки в общак Неплохой вариант Неплохой Но Я предлагаю бизнес ставить шире На деньги, которые я внесу в общак мы строим еще один корпус клиники. И второе. Часть наркотиков должна проходить через меня. Мои люди будут заниматься распространением наркотиков прямо в больнице. Хм. Думаю, все высказались. Давайте голосовать. Как я уже сказал... Саша Сухумский – за. Я тоже. Лично я – за. Молодец, знахарь. Правильно поставил себя. А ты, Татарин, что скажешь, знахарь? Твой ход? Что тут говорить? Десять лимонов. Ну вот, знахарь, ты вор в законе. Ты теперь во авторитете.